Аши красавцы! Красавцы! Ах, oh. я oh. вижу! Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да, Северона по руке, даже на моду не петёт. Я тоже не хочу. Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! по встречке ты понял на красную вот этот Чист, долбовек боснул. уже понял ездит уже давненько Алло. он ездит Да, за гаишник, Бан, вот из-за такого пидораса. понял вообще пиздец вот из-за такого пидораса. регистратор снял прикинь а что, у что все снял что делать а нихуя не сделать. сказать что нибудь гаишник что у меня регистратор снял то есть, я ты зря ты стою на избирательном участке. Добрый вечер, добрый вечер. А, скажите, пожалуйста, здравствуйте, да, меня да, да. Максим зовут, я ни в чем не виноват. Артем, скажите, пожалуйста, а какие доработки в вашем автомобиле? Сигнализация. 72 лошадки. 72 лошадки. А мигалка? Еще пару лошадей. Скажите, добавлять. пожалуйста, а вот правда, вот честно, всегда интересовало, а вот у вас погони опасные, у меня, если честно, правда, родственники в ГИБДД очень много. Вот. А, всегда же тяжело гоняться за более мощными автомобилями Как решается этот вопрос? Правда, я, я не, это не просто так спрашиваю Вот как у вас решается этот вопрос? Мы не гоняемся А правильно париться не надо, я тоже считаю а, Скажите, пожалуйста, а какой у вас объем двигателя? 1700 1700 кубических сантиметров а, И уж совсем глупый вопрос Когда-нибудь в гонках участвовали? Нет Я желаю удачи Uh, спасибо вам большое за то, что согласились. Не обижайтесь, ради бога, на мои вопросы, но просто... Здравствуйте. Улыбнитесь, пожалуйста, мне легче с вами будет. Спасибо. Скажите, а в вашем автомобиле какой объем двигателя? 1,7. 1,770 гилосседных сил, да? Тоже первый раз. Тоже первый раз. На самом деле... Сначала будет чуть-чуть больно, финишу уже приятно. Итак, дорогие друзья, мы попросим включить проблесковые маячки. Включите, пожалуйста. На старт, дорогие участники. Вот теперь интересно, так, так, так. Нашим одовлечным инспекторам ГИБДД нужно выстроиться. Выстроились ваши аплодисменты! Ребята, это шоссе ограничения 90. <сOR> <сOR> Там у нас радары на финише. Боже мой, что я не сказал? Квитанция ж по адресу придет. Они друг друга накажут сами. Ё-моё, 116 и 117 километров в час, чуть-чуть бы еще и мишени,